Вот, ребят, сегодня приехала у тебя же гранта, да? да? Да, гранта спорт, форсунки 107 Волга, Тм Рейс Ресивер, выхлоп у тебя 4, 4 -1, 2.1, да, статей? Стотеха. Стоте хай. Смотрел, у тебя сдвоенный, да? Очка есть, да, Да, ну вот, ну прошили сейчас. Э, как бы до этого она вообще не шитая была. В принципе, все едет нормально. Проблем нет. да, давно уже Гранд Спорт и Калина Спорт не приезжали. Такое ощущение, что уже всех перешили. Здесь прямо, можно, справа рядом. Да, и э, э, э, с ТМ-рейсом, естественно, все это крутится до самой отсечки. То есть э, до самых край их оборотов, без провалов, без всего не так, как это на тех же ресиверах э, стандартных или э, X-Ray, как там все любят ставить но X-Ray ровно точно так же валится у нее ну, 5, 500 максимум потом идет такой лютый спад э, по наполнению и автомобиль перестает просто ехать с тем рейсом таких проблем вообще нету то есть там о, едет все до самого края, до отсечки э, без каких-то провалов и э, падения наполнения ну и крутящего момента, само собой можно ездить в пробках без всяких дерганий как бы этого я еще добивался еще в 2014 году когда я начал только эти прошивки здесь у меня прямо так и едем то есть теперь можно в пробках просто передвигаться совершенно нормально аккуратнее пешеход да валики здесь стоковые то есть все полностью стоковое по мотору кроме соответственно ресивера выхлопа Перекресток нам надо на, налево будет. Да, супер, на самом деле супер. Ну, плавных, да, в плавных таких вот передвижениях ты совершенно спокойно можешь ехать. То есть сцепление нужно выжимать только когда ты практически только тормозишь уже. Да. Не, теперь им не приходится играться так, что чтобы как-то скомпенсировать вот эти рывки при торможении и при трогании. В общем-то сильно выбешивало Что только шланчики потом поменяешь на нормальный и все там на адсорбер который идет и э, к ресиверу вот этот э, идущий э, шланг который э, вентиляция этого того же самого картера и э, отсорбер здесь прямо да здесь кстати ты уже э, правильный э, который я просил именно сделать э, изначально производителя чтобы э, отвод э, на вакуумник шел, грубо говоря, с левой стороны, то есть ну, по ходу движения. Раньше он был отвод с правой стороны, и шланг шел под капотом, через, над выхлопной системой, то есть там над пауком, и уходил к вакуумнику. Теперь же он выходит с левой стороны и сразу выходит к вакуумнику. То есть не надо было удлинять вот этот шланг, который, ну, приходилось новый шланг покупать, длинный. И ставить теперь надо берешь стандартный обрезаешь его и подсоединение да, да да ну вот я ему и просил это именно сделать чтобы ему все равно где варить что справа что слева без разницы а тут как бы более грамотный ничего не висит особенно когда надо выпускной систему, он висит он начинает греться и сохнуть потом лопается Деревене. и да, дерев... деревенеет и все ну в общем то все в принципе нормально ей, так что не забываем опять же под видео ходить в группу контакт и на драйв. Ну и, соответственно, подписываемся, колокольчик жмем, палец вверх. Ну и все остальное. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч. Счастливо.